Be the one меня уже сдвинутий код, ребят, вы не поверите. Как хочется попробовать кусочек. Лайки. А, ну по поводу дизлайков и всякой нечисти там а, не буду уже повторяться, так что. Так, ну что, девчонки и мальчишки, сало мы уже положили в морозилку, я приготовил чеснок, почистил его, приготовил две головки лука репчатого, налил в кастрюлю воды, посолил ее, кинул туда луковую шелуху, и сейчас я буду доставать сало и буду шинковать его чесночком. И также приготовил черный перец в горошке. Начинаем шпиговать сало чесноком. А вы со мной смотрите. Так, в общем, смотрите. Головки некоторые большие, я их просто беру и пополам. Половиним их, то есть. Чтобы небольшие головки были чеснока, а хотя бы половинчатые. Есть средненькие можно их оставлять и то есть, можно их салат надрезать немножко и туда запихивать чеснок чтобы было вкусно и ароматно какие нормальные например, вот такие вот можно смело не резать а оставлять поэтому сейчас мы немножко время уделим чесноку а потом уже начнем перегревать сала. так ну с чесноком мы разобрались подготовили его сейчас я еще поставлю воду на огонь чтобы соль начала уже то есть раствор начал немножко готовиться. в этом растворе присутствует соль вода луковая шелуха и горошек я его не мял ничего но потом еще дополнительно так через как называется в общем через вот такую вот штучку еще то есть буду туда прям перец добавлять потому что я люблю остренькое ну чтобы было такое перченненькое сейчас я буду поставлю и мы продолжим уже с салом так ну что девчонки и мальчишки а, начинаем шпиговать сало, вот именно чесночком берем ножик делаем маленький такой надрез можем его сквозным сделать и берем маленькую дольку чеснока и туда вовнутрь ее запихиваем делаем еще один надрезик. куски были длинные я их немножко тоже располовинил остатки чеснока мы Закинем в кастрюлю, если у нас чеснок останется, и уже там в кастрюле все остальное сало возьмет именно столько, сколько ему нужно. Делаем раз надрез и два. Ну не надрез, а пол такой. И также туда чесночка, чтобы был у нас аромат. То, что останется, то останется. Ну, что выскочит, в любом случае останется в кастрюле. Ничего страшного в этом нету. В общем, вот так вот э, я готовлю сало. Ну, сейчас я все приготовлю, а потом уже будем смотреть, как я буду укладывать это в кастрюлю. Кстати, соль и все остальное я ложу на глаз. Я никогда не делаю пропорции какие-то. Делаю на глаз на вкус. Так что. Присылайте свои рецепты, буду пробовать делать, а потом буду рассказывать, чей рецепт был лучше. Может быть, со временем проведу какой-нибудь конкурс, лучший рецепт моих зрителей. Ну все, смотрим уже дальше, как я буду это готовить в кастрюле, сколько времени у меня на это уйдет. Так, ну что, сало мы подготовили, у нас осталось немножко чеснока. А, сейчас я возьму две головки лука на четыре части, их разрежу и кину также в кастрюлю. Кастрюля у нас уже стоит, а, там она потихонечку сейчас варится. вот так вот. Так, чесночок мы сюда забрасываем. И сейчас у нас водичка немножко закипит, а, мы попробуем ее на соль, именно как она на соль у нас, чтобы было понимание. Надо еще солить, ну и сейчас немножко еще поперчим, и сверху перцем. А, также еще закинул туда лавровый лист, чтобы было все ароматно. На сало где-то вышло килограмма, наверное, на 4. Где-то так. В общем, ждем, пока вода закипит, чтобы попробовать на соль. Потому что соль я уже закинул, все сейчас там варит. В принципе, там уже все, все ингредиенты, которые нужны для вот именно приготовления сала. Вот именно сало. Опа, опа, опа, камера побежала у нас. А, для приготовления сала, вот именно как я готовлю, там уже все есть. И сейчас мы, вот, говорю, ждем, как вода закипит, и будем а, дальше готовить. А вы со мной будете наблюдать. Ну, кушать буду это, я один. Я вам расскажу, как это было вкусно. Так что все вы это узнаете. Так, ну что, водичка наша закипела. Сейчас будем пробовать а, раствор соленый. Он должен быть прям такой, чтобы... Было противно, шлуха у нас тут кипит вся, а мы еще лук не закинем. Сейчас мы лук закинем, сейчас попробуем водичку, растворчик. М -м -м -м. Да, можно еще чуть-чуть соленая, но я думаю, да, просто соль экстра мелкую, крупной не было в макро. Я купил ее по дороге, но я люблю не мелко салить, а в себе пищу. Так, теперь берем лук, две головки, и половинем, точнее на четыре части его разрезаем. Вареный лук кто любит, соленый, может потом употребить. В общем, вторую головку также режем. так, у нас лук закинут и теперь начинаем погружать само сало, то есть желательно, чтобы у нас чеснок не вываливался, поэтому берем его как-нибудь так ложим, чтобы он какое-то время хотя бы там внутри находился, ну, а со временем он в любом случае покинет. Вот так вот укладываем кусочки сала. можно было длинными положить, но их потом неудобно переворачивать, смотреть Я вот сделал немножко коротенькие такие, чтобы было удобно И потом нарезать, то есть не надо целый кусок доставать Я обязательно тайцев угощу Вот так вот, и еще два кусочка у нас Сейчас возьмем вилку, немножко это все отрамбуем потому что что-то у нас не помещается хотя вот уже лучше и остался еще один кусочек сейчас мы его так же да, крышкой накрывать не обязательно потому что сейчас начнет кипеть и чтобы сильно не кипело мы сделаем сейчас все-таки огонь немножко помедленнее А потом уже включим. И сейчас еще добавочно поперчим. Вот, еще вот так вот все это происходит. Ну все. В принципе, я думаю, пока хватит. Потом еще чуть-чуть сейчас... Крышку накрою, чтобы немножко вода закипела, а потом ее приоткроем. И засекаем время. Хотя бы часик-два надо, чтобы оно поварилось. Поехали. Так, ну что, девчонки мальчишки, у меня на приготовление ушел вот такой вот один газовый баллон. И я поставил второй. Сейчас вот уже где-то полчаса еще он варится. В принципе, у нас уже время 18 16-17, я думаю, что... Ну, хватит, потому что попробовал сейчас вилкой. Именно шкурку очень мягкая, нежная. Сейчас будем э, доставать, и чтобы весь рассол сошел с, э, с сала, то есть, чтобы оно было сухое, потом можно положить в морозилочку. Поехали! Так, ну что, девчонки и мальчишки, а, мы приготовили, я перенес уже свою кастрюльку сюда. И сейчас взял две вилки, и сейчас буду аккуратно, чтобы без шелухи, без всякой, мясо все разваливается. В общем, вот такой вот кусочек. Сейчас мы с него все будем убирать. И ложу я не в раковину, ну в раковину точнее, но ложу я это все на доску. А там у меня лежит доска разделочная. И чтобы сейчас вот эта вся влага стекла с этих кусочков сала, и немножко остыла это полежит немножко у нас в раковине, чтобы весь соленый рассол который у нас присутствует сейчас в сале, чтобы он немножко стек. Шелуха попадается, но ничего страшного, ее можно потом убрать, то есть чтобы потом ее не есть. Так что это натурпродукт, можно так сказать. В общем, вылавливаем кусочки сала и аккуратненько укладываем на доску разделочную, чтобы все это у нас не валялось в раковине, лежало на доске. Даже маленький кусочек сала мы заберем, потому что он вкусный. Не только маленький, но все сало. Так что, у кого есть какие-то другие рецепты, еще раз говорю, пишите. Постараюсь их приготовить и снять на камеру и сказать, что да, было вкусно, мне понравилось или мне не понравилось. У меня уже слюни текут, ребят, вы не поверите Как хочется попробовать кусочек Хотя бы миска сейчас вот Я уже вижу, которую можно оторвать Сейчас я его Аккуратненько Опа Вот он, он. вот он, вот он Смотрите На мясо получилось вот такое Так, ну все В принципе Если бы у нас сейчас было еще сальцом Сейчас мы камеру немножко на себя. Если бы у нас было сейчас сальцом, то могли бы еще поставить одну партию. И также говорили. В общем, где-то 2 часа я варил это сало. Не знаю, много или мало. Кто знает, напишите комментарии. Ну, кто не знает, учитесь, сделайте, как я. Учитесь у других, потому что много кто я сам подсмотрел, честно скажу, в YouTube. Ну не то что данный рецепт, а приготовление именно сала И решил попробовать И первый раз немножко получилось Не совсем хорошо, потому что а, Сало передержал а, в, теп в тепле Ну второй раз, третий Вот уже даже ко мне ребята обращались а, Я делал и себе, и ребятам Сказали очень вкусно, понравилось Так что а, оставайтесь со мной Со мной будет интересно Пишите комментарии обязательно под этим видео. Ставьте лайки. Ну, по поводу дизлайков и всякой нечисти там не буду уже повторяться. Так что не забывайте делиться в соцсетях. Делайте репосты, делитесь с друзьями, со знакомыми. Рассказывайте о моем контенте. Кому интересно, ставьте так. С вами был Лысый. Всем пока, до новых встреч.